Всем привет и добро пожаловать в видеокурс «Безопасность Linux». Настройка безопасности – это комплексное мероприятие, то есть, чтобы система была надежно защищена, необходимо предпринять множество различных мер. Разбирать эту сложную тему мы начнем с самых основ. Вначале выясним потенциальные цели, способы взлома, продолжим настройка различных компонентов Linux, на конкретных примерах разберем популярные службы с точки зрения безопасности, и выясним, как их нужно настроить, чтобы повысить безопасность. Без нашего внимания не останутся пакетный фильтр, прокси-сервер и, конечно же, шифрование данных, как отдельных файлов, так и целых каталогов. По-прежнему, одним из самых надежных способов защиты данных является их обычное шифрование, а не защита сервера программными, физическими и административными средствами. Сохранность данных в данном случае зависит не от множества внешних факторов, а от стойкости алгоритмов шифрования. С безопасностью такая штука. Чем больше сервисов, тем меньше безопасность. И чем больше безопасность, тем меньше удобства для пользователей. Вам предстоит найти золотую середину. Но обо всем по порядку. Приготовьтесь, мы начинаем.